Привет друзья, сегодня мы на озере Вышнего, батарея садится, буду снимать только поклевки короче ребят, вот. вот только выставляюсь короче иззади сзади смотрю, хоп, загарчик такой, Вон, загорелся не знаю, есть там что нету, сейчас глянем, подойдем, вот только вот буквально ставлю, сразу же бамс Это не скрученное. Я бросило походу. Не, нет, ребят, все включил камеру, потому что сам батарея садится, батарея садится очень быстро. Так, ребят, ну чё, загарчик есть, леску не вымотала и не мотает. Глянем. есть вот она. небольшая щучка ребят но первая на озеро сад ребята вот она вот она красавица Ха -ха. так но ну, время пойдет только только расвело ребят так и первая щука ждем дальше такой ребят тут кушочек льет леска 208 мормышечка небольшая такая уже ну, короче О, крупнее, хрен найдете ну надо искать короче можно найти он там где на глубине так ладненько Сейчас еще покажу как льет пока щука молчит так мы смотрим есть там что нету о горит что да, горит надо сейчас сходить туда посмотреть так сейчас ребятки покажу вам как льет это новочевками надо еще кстати зажали посмотреть что там загорелось сейчас ходим камеру включаешь не клюет а так до этого только пускай бля эй окунь куда делся Опа. Вот такой кушок, ребят. Так, мы готовим, главное, чтобы ты не сожал. Штатив нужен, блядь. Штатив не могу купить. Надо купить, ребят. Настоящий чего не хочешь? А даже до этого клевал. Давай, давай, давай. Угу, всё, перестал, блин. Вот, что ты дернул так ну ладно ребят пойдем сюда желиться дойдем что там посмотрим удочку тут оставлю пока клевать хорошо мне тут клевал, вообще нормально чтобы 20 выдернул просто снимать не хотелось, мелкий что там снимать ну, видишь, перестал либо кончился в этой лунке так ладно, оставим Пойдемте, ребят. Подрядимся. Хороший знак, ребята. Леска вся мокрая. Сейчас посмотрим. Вот там. Ух ты блядь Делешь? Ох. А ну, что Ничего то вообще не смотрит. Блять. Траву утащила, сука Пиздец Ой, Вот этого я не ожидал, ребят. Вот, опоздал с поклёвкой, ребята, И лески вымотал И куда-то утащила уже в траву, бля Это, в общем, ребята, обрыв, короче. Так я не смог вытащить. Куда-то в корягу короче, походу. Захерачил и пиздец. А, Жалко, конечно. О, при мне прям еще щелкнул. Щелкнул, щелкнул, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, сейчас главное не проебать момент. Видно с щука, конечно, ребят. Сейчас. Ладно. Ну, что, все. Бросила, блядь. Сейчас посмотрим. Вот, да. сучка. Ой. Блядь. Блять, и все нахуй. Ах, ребят, я и не заметил. Еще, еще, ребята, загар, ⁇ пта. Три загара. Сейчас, сейчас там глянем. Третий загар. Блять, надо быстрее. Я когда он загорелся, только не знаю. Смотрел в кусты, смотрел, что тут железо стоит. Если тут в корягу заведет, будет жопа Попробуем вот на леску опять да, Опять такая же хуйня, ребят А нет, прошла Сука Лески меньше надо. Ой, небольшая щучка. Блядь, вот траву заводит на. Да. Руки трясутся. Так, ладно. Ждем. Ну ребят, продолжаем ловить мелочь пока. что что я его подцепить не могу да Че, все мотоля сажало. как камеру включаю ребят заклеп почему-то прекращается так надо мотыля посмотреть есть там мотыль или нет Сейчас глянем мотыля а, пустой крючок ребят конечно на пустой мы не хотим да? такая вообще шикарная не Ни ветерка ничего воды нету теперь такой ну и небольшой морозик так сейчас насадим думаю два мотылька ему за глаза хватит либо на удочку ловить либо за жерлицами смотреть одновременно все делать не получается вот видите одну жерлицу оборвал уже ничего ну, мы там проснемся нет окунь ну, Ребята, камеру включаю, сейчас выключу, будут клевать. Хотел вам показать, нифига не получается, Настоячку стоячку не хочет, да? Но стоячку не хочет. Как вариант можно дырочку новую просверлить. время занимать сейчас найдем щелкнула прям при мне ребята жильца время 12 Хрен знает. посмотрим Чего? Молчание игнят. Мимо ступень. Ладно. Поклевок сегодня. все немного реализации мало так ребят есть загар сучка наебала ах ты сучка ах! это вот который я с желецу ребят переделал леск обычный вот конеб ладно еще загар там нахуй. сука уже второй раз она наебалась в этой лунке Тут отмотал и бросил, ну сучка, два раза, два раза уже. Ой. Ну что ж такое за невезение ты сегодня? Так, там что? Там что? Тишина, а, Так, опять загар, ребята. короче пипец ребята три раза три раза завела куда-то в траву и пришлось отрывать третий раз уже я не знаю я сейчас четвертый раз поставил я все равно не поймаю ребят я не успеваю короче добежать и она в кусты утаскивает пипец. самое интересное что даже не почувствуешь какая она мелкая большая крупная надо интересно словить ее и вытащить свои тройники. Ну, ладно, будем ждать. Короче, поклевок очень много, но реализация пока две. Ладно. Хера знает, какая попытка. Поймать щуку. видели сами тащила малька расхерачила и бросила Фу. одно расстройство сегодня я не знаю мне такой рыбалки еще не было чтоб столько поклевок и реализации вообще нет она где-то щелкнул кого-то бля все молчат. Там это на той стороне мой а Нет. размотала, блядь, вот она, блядь, берега, да, начал брать, а после обеда она, наоборот, на глубине брала у них Раз так мотает, блядь. подматывает, блядь. попробовать? Такие же были, да? Ага. Как Вадим, Ну чё, нормально Убила, убила, ну, плату вам. Всем убила, ребят. Дворик взял с собой. Вчера его не было. Не было. Свечей, не горжу. Саятов. Я уж, бля. Уроки. Как Походу нет, что то так подтягивается. Что-то вялка. Все-то, бля, посмотришь, бля, жерлица в сторону летит, бля. нет, не, Сбило. Такая мормышечка Да что ты блин, не успевай даже это. Камеру, камеру включаешь сразу прекращает клывать закономерно Арки, ты блин ушел сказали Надоело, да Надо ела.